Здравствуйте, меня зовут Надежда, я профессиональный стилист-визажист, работаю я в этой сфере больше пяти лет, так как я очень часто разговариваю с людьми, контактирую с людьми, мне полезно научиться правильно разговаривать, правильно доносить свои мысли, поэтому с этой целью я пришла на живой интенсив к Юлии Задорной. Техники и упражнения, которые дает Юлия, действительно работают и повышают уровень коммуникации. Я проработала свой голос, улучшила свою речь и получила навык публичных выступлений.